Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Пре. С каждым днем обновление 9.2 все ближе и ближе. Да, на текущий момент мы не знаем точную дату выхода, но мы знаем примерную дату выхода. Об этом есть видосик отдельный на Ютубе, можете заглянуть в плейлист по 9.2 и глянуть. Само собой, остается все меньше времени с целью того, чтобы сделать что-то определенное. Каждый играет в игру и ставит перед собой какую-то цель. Кто-то хочет заиметь большой рейтинг, кто-то хочет получить кромку перед тем, как страдает новое обновление, ну а кто-то просто хочет пофармить побольше голдишки, пока это актуально, например, в конце сезона. Сегодня поговорим абсолютно обо всем и поговорим о том, что можно и что нужно сделать до выхода следующего обновления 9.2. Будет несколько пунктов, несколько разделов. Первый, пвпшный, давайте, я думаю, начнем с него, что я рекомендую вам сделать в пвп получить чарочку за 2100 рейтинга набиваем рейтинг 2100 абсолютно в любом брекете и получаем красивую замечательную чарочку на оружие иллюзию чар быть может она пригодится вам в будущем и быть может она будет хороша для вашего какого то будущего трансмога далее рекомендую потратить абсолютно все очки завоевания в тот момент, когда страдает новый сезон, очки завоевания переведут в очки чести, а очки чести, которые будут выше 15 тысяч, их просто переведут в серебро, даже не в золото. Само собой, намного выгоднее просто взять и за завоевание купить то, что хочется. То есть, например, какие-то вещицы PvP-шные. Хоть они лоу-гирные, но вдруг у вас есть рейтинга, вы можете их пропать. Также можно просто-напросто взять и купить проводнички, чем выше ваш рейтинг тем выше вейтом левела будут проводнички. Таким образом, можно будет их не лутать, там, например, с корти, или не лутать с рейдов. А также с обновления 9.1.5 появилась довольно-таки интересная механика. Интересная такая появилась возможность траты очков завоевания, а конкретно покупка сундучков с такими же 220-ми вещицами для твинков. Ну и, конечно, для мейна тоже подойдет эта шмоточка, почему бы и нет. Мы подходим к флаймастеру на втором этаже в Орибусе. Рядом с ним стоит моб. И у этого моба можно за 375 очков завоевания купить сундучок. В этом сундучке находится рандомная вещица, pvp пвпшная, 220 го этом левела. Эти сундуки довольно-таки хороши для того, чтобы просто-напросто отправить их на твинков. И открыть, и получить какой-то хотя бы стартовый эквип. Раз уж я начал говорить про рейтинг то не стоит забывать о рейтинговой сезонной награде. Текущая рейтинговая сезонная награда — это свирепый боевой горм. С целью его получения нужно наполнить сезонную награду до 100%. У меня на текущий момент пишет «Седло ярости», потому что просто-напросто горм уже получен. Вот он, он такой вот альянсовский тут. Бочонки, эмблемка альянсовская, довольно-таки интересный маунт, но он очень большой. И не пролазит в какие-то дверочки. Пожалуй, в этом его единственный минус. Последний пункт тоже связан с рейтингом. Для получения текущего сета, который вы видите на экранах, нужно получить 1800 рейтинга. Это латный сет, само собой имеется кожаный сет, тканевый сет и кольчужный. Они тоже довольно-таки красивые. И кому-то, быть может, они реально зайдут и кто-то их реально захочет даже затрансмокнуть. Почему бы и нет? Но мне больше нравится с мификрейда. Он красочный. Пвпшный тоже хорош, не спорю. С пвпшными штучками разобрались, я думаю добавить более нечего, но если вдруг есть, то дайте знать об этом в комментариях. Перейдем к пвешным штучкам. Что он имеется. Начнем, пожалуй, с мифик плюсов. И что я рекомендую сделать до старта обновления 9.2? Ну, хотя бы пройти один мифик плюс данж. Хотя бы второй, хотя бы тризну, быть может вам маун упадет, почему бы и нет. Также не стоит забывать о замечательных великих подвигах, за которые мы получаем разные награды. 750 рейтинга, обычный Великий Подвиг, 1500 рейтинга, Великий Подвиг и наградное звание Замученный, довольно-таки интересное звание в текущих реалиях. За 2000 рейтинга мы получаем маунта. Маунта под названием Искаженный Вестник Смерти. Сейчас его открою и, собственно, продемонстрирую. Это за первый был сезон, это за второй сезон Вестник Смерти. Изменений мало между первым и вторым, но... Это плюс один маунт в коллекцию, не стоит об этом забывать. Также не стоит забывать о том, что имеются и более высшие достижения в мифик плюсах. Помимо обычных прохождений пятнашек ради получения двух рейтинга, можно испытать свои силы в двадцатых ключах. На текущий момент довольно-таки легкие афиксы, довольно-таки легкие недельки, и закрыть двадцатки в таймер не составит труда. Если у вас имеется хорошая группа, если вы хорошо одеты, почему бы и нет? Возвращайтесь в игру и спокойно закройте двадцаточки. Также имеется замечательное звание за 0,1% рейтинга. Но кому я буду это рассказывать? 0,1% людей, посмотревших это видео? Давайте просто-напросто отбросим этот пункт. Идем дальше. Следующий пункт — это потратить очки доблести. Очки доблести, аналогично очкам завоевания, будут переведены в серебро по окончанию сезона — и какой смысл просто-напросто алдить очки доблести и держать их в своей сумке, если можно их потратить на замечательную шкуру, которая стоит очень дорого. Вполне. И это реально выгоднее. Мы тратим 750 доблести и получаем 10 толстых загрубевших шкур. Это 2000 голды, 2200 голды. Да, само собой. Разный сервер, разная цена. И люди, посмотрев этот видос, будут выкидывать эту шкуру на аукцион, будут, наверное, демпить. Но вы знаете, кто будет демпить, я к аукциону вас просто не подпущу, не занимайтесь такими вещами. Купили мешочек, открыли мешочек, сели на аукцион, ну или у кого-то поюзали, кликнули, еще раз кликнули, поставили. Все, вообще ничего не нужно выводить абсолютно, все сделано за нас. Переходим к следующему пункту. Следующий пункт — это слава герою темных земель. Данжи станут тяжелее, даже самые обычные мифические нулевки, даже героек данжи, даже нормал данжи, потому что стартнет новый сезон, и итем левел с подземелья будет повышен. Таким образом, и сложность мобов будет повышена. Чтобы это адаптировать, Близы именно так и делают каждый сезон. Усложняют подземелье. Так почему бы сейчас не влететь овергирнутым пати, в обычные донжи и не снести там абсолютно все ради получения достижений. Реально достижения можно очень легко на текущий момент получить. Да, там есть пару проблемных достижений, которые требуют некоторых кликов, некоторых там макросов и всего такого прочего, но остальные достижения просто давятся эквипом. Следующие три пункта можно вообще объединить в один, а конкретно рекомендую вам пройти рейд. В героях сложности, в мифик сложности, опять же, ради получения достижений по типу герой своего времени и на кромке лезвия, также ради сбора красивеньких сетов, также ради своего одевания и также ради апгрейда проводников. Почему бы не на их сейчас, потратив чуть-чуть времени, чем потом как-то ощущать себя ущемленно при лоу-гирных проводниках, при лоу-гире, Поодевайтесь маленько, потратьте на это чуть-чуть времени, чтобы потом вам было просто-напросто проще попадать в какие либо группы. А теперь поговорим о торгасте, о моем любименьком. На самом деле я бы реально ходил у него 24 на 7, но награды там не о чемные. Какие награды мы лутаем на текущий момент, давайте чуть-чуть поговорим об этом. Валюту и все. А что будет в 9.2? Тоже да, там будут немножко валюты насыпать, тоже там будут новые достижения за прохождение 16 этажа на 5 звезд и Все. Были бы какие-то более серьезные награды, я бы реально там жил. Анхолик чувствует себя в Торгасте замечательно. Но суть не об этом, суть о том, что нам нужно сделать до 9.2 в Торгасте. Разблокировать 12 этаж. С целью того, чтобы попасть в новый 13 этаж в обновлении 9.2, нужно, чтобы 12 этаж, текущий, был закрыт у вас хотя бы на 4 звезды. Иначе вас просто-напросто дальше не пустят. Согласитесь, зачем идти в 12 этаж во время обновления 9.2, когда можно пойти сразу в 13 -й? Ну, тратить время, я думаю, никто не хочет на лишние действия. Лучше потратить время сейчас, чем тратить его потом. Логично? Я думаю, логично. Далее... Нужно подкопить немножко валютки. Само собой, выйдет новое обновление, будут три крафта легендарок. И нужна будет валюта. Валюта как пепел душ, которого, кстати, довольно-таки много, да, на текущий момент, окей, с ним нет проблем. А вот угли душ, возможно, кому-то надо подфармить. 1650 углей душ нужно будет для крафта легендарки. Даже самый новый. Поэтому подкопите хотя бы углей на 2-3 на 3 крафта. Почему бы и нет? Займитесь этим. Все равно в игре делать особо нечего. Ну и также не стоит забывать о заготовках. Заготовки тоже немножко нужно подготовить. Сейчас на них цена меньше. У на них цена реально маленькая по сравнению с тем, что будет в 9.2. Запомните этот момент. Цены взлетят. Это факт. Ну и немножко стоит поговорить о ковенантах. Как мы знаем, в обновлении 9.1.5 дали свободную смену ковенанта. Поэтому, возможно, в тот момент... Когда вы пойдете в мифик плюсы, или когда вы пойдете в мифический рейд, с вас потребует какой-то ковенант, в котором вы, например, вообще не играли. Но он эффективен, он замечателен, он нужен в этом бою. И, само собой, как мы знаем, ковенант полную свою силу раскрывает при максимальной известности. Поэтому качайте ковенанты. Лучше заняться этим сейчас, чем тратить время потом. В обновлении 9.2 время нужно тратить на одевание, на фарм нового контента, а не на фарм старого контента в виде известности. Благо, новых левелов известности не будет, все ограничивается 80-м, и в принципе, прокачав все сейчас, далее уже качать, ничего не нужно будет. Вот какой-то такой список, довольно-таки объемный, сами решайте, что вам стоит делать, что не стоит делать, чем заниматься, чем не стоит заниматься, думайте сами, решайте сами. Если у вас есть какие-то интересные пункты, которыми, например, вы занимаетесь до 9.2, и я их не упомянул, или я вдруг о чем-то забыл, дайте знать об этом в комментариях, обсудим, пообщаемся на эту тему. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!